Сигмовидная ободочная кишка номер 6, прямая кишка номер 7. Из верхней брюжеточной артерии номер 8 и нижней брюжеточной артерии номер 9 кровоснабжаются отделы ободочной кишки. Артерия колика номер 10. Идет к илеоцикальному углу, конечный отдел подвздошной, слепая с аппендиксом. Артерия Колика Декстра, номер 11, К восходящей ободочной кишке. Артерия колика медиа, номер 12. К поперечно-бодочной кишке. Правая две третьих. Артерия колика синистра, номер 13 из нижней брижечной артерии. К левой третьей. Поперечно-бодочной и нисходящей ободочной кишке. Артерия сигмоида номер 14. К сигмовидной кишке. Артерия ректалис superior, Конечный вид нижней брюшечной артерии номер 15 к верхней части прямой кишки. При левосторонней гемиконектомии, С учетом покрытия брюшиной и кровоснабжения удаляется левая одна треть поперечно-ободочной кишки, нисходящая ободочная и часть сигмовидной кишки. Первый этап оперативного приема. Мобилизация удаляемого участка, когда перевязывается и пересекается кровоснабжающие его сосуды и рассекается паритальная брюшина. На втором этапе, собственно, эктомия, пересекается поперечно-ободочная сигмовидная кишка в указанных местах и весь блок удаляют. На завершающем этапе оперативного приема восстанавливается непрерывность кишечной трубки, накладывается Трансверса, сигма анастомоз, конец в конец, так как одинаковые диаметры соединяемых отделов позволяют это сделать. Применяется трехрядный шов. Первый ряд сквозные швы, второй, третий чистые всерозно-мышечные швы.